До монумента «Скорботный Янгл» Чернобыля поклала квіти Валентина Мухина. Восени 1986 года семья Жинка приехала Миколаева с приятием. Это случилось ночью, 25 минут второго с 25 на 26. Я четко в окно видела, когда бабахнула, Я с ребенком маленьким, два годика еще не было девочки, лежала в больнице. И окна от больницы выходили на станции, ну там километр с лишним до станции и сразу, а потом, когда второй, два раза, два раза бахнуло, а когда второй раз уже бахнуло, то стало светло в палате, зарево пошло и все. А потом мы только в окно наблюдали, как этих бедных пожарников и всех везли в больницу, они кто, кого несут, кого ведут, кто на четверях лезет. В больницу уже привезли их. Влада запевняла, Выехать нужно на три дня. Ехали без речей, говорит Валентина. А еще автобуса не было, мы уже вышли с подъезда, с дома, с квартир, а я говорю, Боже, забыла цветы полить. За три дня засохнут. Вернулась, полила цветы, вышла, села в автобус и уехала. Щороку вшанувати память загиблих в результате аварии на атомной станции приходит ветеран пожежної службы Олександр Савченко. До ліквідації наслідків чоловеки с коллегами долучились восени 1988 року. Ми в 1988 года. року. Мы в пожежной части, номер 2, працювали по охране станции, прямо через дорогу станции была пожарная часть, мы там несли службу караульну. Сутки там были, потом сутки отдыхали, и сутки были в резерве, а резерв там выезжали десь на торфянники. Ну, в общем, занимались той работой, которая была нужна. Каждое свои задачи были. Ну, я так э, миркую, что про гроші никто не думал. Думали про захист. Ну, скажем, от, э, фанатизма такого не было, что от мы патріоти, мы там, ну, от, герои, и все. Работали свою работу, и все. До меморіалу Скорботний Янгол Чорнобиля присутні поклали квіти. На захід зібралось 50 людей. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Суспільне новини. Миколаїв.